Здравствуйте. В нашем первом фильме мы дали общее представление о таможенном союзе Казахстана, России и Беларуси. В этом мы раскроем возможности, которые таможенный союз открыл для национальной экономики и отечественных предпринимателей. Движение вперед всегда лучше топтания на месте. тому Таможенный союз мы должны воспринимать как экзамен на зрелость. Важно понимать, что перспективы развития невозможно рассматривать в отрыве от темпов развития мировой экономики. В отличие от европейской модели формирования единого экономического поля, наши страны уже имели опыт взаимодействия в рамках общего народно-хозяйственного комплекса. На его обломках должны расти не сорняки конфликтов, а плоды кооперации. Теперь границы открыты, а вместе с ними открылся рынок с населением 170 миллионов человек и промышленными ресурсами в 600 миллиардов долларов. Один только объем производства сельскохозяйственной продукции исчисляется 112 миллиардами долларов. Мы привлекли Около 150 миллиардов американских долларов прямых инвестиций. Любой инвестор, в том числе и отечественный, смотрит на размеры рынка, на объемы рынка. И, конечно же, для диверсификации нашей экономики необходимо расширение объ объема рынка, расширение возможности для потребления той продукции, которая будет производиться. 16-миллионное население Казахстана – это очень небольшой рынок для производства и бизнеса. В этом отношении объединенный рынок таможенного союза гораздо привлекательнее. Выгода для наших производителей очевидна. Теперь казахстанские товары свободно продаются и в России, и в Беларуси. Таможенный союз, как любое другое региональное объединение, дает только возможность для развития производства и привлечения инвестиций. Казахстанские производители должны уделять больше внимания качеству своей продукции, чтобы она могла конкурировать на Россию российском и белорусском рынках. От этого выигрывают все, и главное – потребитель, то есть мы с вами. Первый год работы таможенного союза уже принес первые плоды для Казахстана. За 2010 год товарооборот с Россией и Белоруссией вырос более чем на 40 процентов. За 2011 год товарооборот вырос еще на 30 процентов и составил около 25 миллиардов долларов США. С момента формирования таможенного союза пока идет Незначительный, но рост нашего экспорта по таким товарным позициям, как безалкогольные напитки, телевизоры, стальные трубы, также экспорт риса. Это только мы полакаем первые раски. Я знаю, что еще также нашей кондитеры, компания «Рахат», она работает активно на российском рынке, на приграничных регионах. Торговля растет быстрее внутренняя торговля, чем торговля с третьими странами. За 7 месяцев 2012 года взаимная наша торговля выросла на 17%. То есть мы существенно опережаем темпы роста с третьими странами. Это хорошо, потому что это новые рабочие места, это новые возможности для бизнеса и в целом для развития наших стран. В ходе работы наших межправительственных комиссий мы предлагаем целый набор проектов совместных в Казахстане для того, чтобы промышленность Казахстана развивалась по всем направлениям. Тем более, что Беларусь известна своей промышленной продукцией впервые. Нашими президентами поставлена стратегическая задача перейти планку взаимного товарооборота в миллиард долларов. Мы думаем, это не предел. И... Сегодняшняя ситуация, когда мы приближаемся к этой цифре, показывает, что у нас есть возможности работать и еще в больших объемах. В силу многих причин, в том числе геополитических, интеграция рынков наших стран всегда была актуальна. Почти весь товар, кроме китайского, который поступает в Казахстан, проходит через границу России и Беларуси. Это касается как импортируемых товаров, так и экспортируемых. Таможенный союз положил конец постоянным проблемам, которые возникали с привозом товаров через территорию наших соседей. Очевидно, что уменьшение издержек бизнеса является серьезным материальным и психологическим подспорьем для казахстанских предпринимателей. Также в рамках формирования единого экономического пространства есть соглашение о государственных закупках. Заинтересованность Казахстана в разработке этого документа понятна. Льготы, предоставляемые при госзакупках на территории России и Белоруссии, будут автоматически распространяться на казахстанских производителей и поставщиков. Ну а наши льготы будут предоставлены россиянам и белорусам в ВТО, она не взяла обязательств по предоставлению национального режима третьим странам в части доступа к государственным закупкам. А это очень большой рынок, очень емкий и финансово привлекательный. Участникам таможенного союза такие преимущества даны. И, стран, и компании из Беларуси, из Казахстана имеют право претендовать наравне с российскими компаниями в доступе государственным закупкам. Но единственное, что для Казахстана действует переходный период, который Казахстан попросил себя до 2014 года. Ну, соответственно, он скоро истечет, и тогда будет у нас общий рынок госзакупок. Помимо этого, у трех стран, входящих в таможенный союз, появился еще больше стимул создавать совместные производства. Будут воссозданы утерянные после развала Советского Союза полноценные производственные цепочки. От добычи сырья до производства и реализации конечного продукта. Это касается итогов совсем недавно состоявшегося визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан, в Павлодар, где были достигнуты договоренности по созданию э, производства автомобилей крупных объемов э, совместно с автовазом. Это касается и производства вертолетной техники и ряд других направлений. Я считаю, что для Северного Казахстана очень будет актуальная тема. Это э, мясное производство, э, ориентированное на рынок э, Таможенного Союза. Это только вот первые такие проекты, но я думаю, их будет еще больше и в сфере транспорта касающиеся коридора Китай-Западная Европа и в сфере энергетики, и в сфере металлургии. Ну, я думаю, это начало большого пути сейчас у нас. Таможенный Союз будет вторым крупнейшим рынком от Лиссабона до Владивостока после Европейского Союза. Но стимул для интеграции предприятий не ограничивается только Россией и Белоруссией. Дополнительным плюсом таможенной территории является ее мощный транзитный потенциал. Многие производители из азиатских стран проявляют большой интерес в открытии производственных мощностей в Казахстане. Им выгодно производить свою продукцию в нашей стране и уже отсюда поставлять ее в Европу, потому что товары из развитых стран облагаются более высокими таможенными пошлинами. Таможный контроль они будут проходить только один раз – Урегулирование железнодорожных тарифов позволит увеличить грузооборот между странами таможенного союза на 30%. Сегодня в Казахстане создаются коммуникационная инфраструктура и технологическая платформа для увеличения инвестиционной привлекательности нашей страны. Занимая девятое место по территории в мире, Казахстан может получать от транзитных перевозок сотни миллионов долларов. Казахстан находится э, на стыке многих транспортных транзитных коридоров между Европой и Азией. Через территорию Казахстана сегодня проходит 5 наземных транзитных коридоров, 4 воздушных. И только в 2011 году доходы от транзита Казахстана составили порядка миллиарда долларов США. Но это небольшой объем. По, по нашим расчетам доходы могут увеличиться в разы. Я уже ранее говорил, например, по проекту «Западная Европа, Западный Китай». В этом году алмата харгос реконструкция 304 километра автомобильной дороги в бетонном исполнении будет финансироваться Всемирным банком. Таким образом, Казахстан имеет все шансы стать крупнейшим региональным хабом в Евразийском регионе. Но для создания новых предприятий необходимы дополнительные производственные территории с налаженной инфраструктурой. Наша страна должна создать максимально выгодные условия для людей, чтобы квалифицированные кадры трудились в нашей стране. Линия производства колесных пар она очень уникальна во всем постсоветском пространстве, в, в Азиатской части Евразии, нашего материка, она единственная. Такое оборудование, как дробимет, который может принять на упрощение колеса и локомотивные колеса, то есть это большим диаметром катания, такого нету на всем посоветском пространстве, азиатской части бывшего Советского Союза. По поставке колес уже зарубежной стороны, я думаю, надо сперва освоить наш рынок полностью. Обеспечить казахстанский рынок, казахстанский потребитель, а потом уже есть, конечно, в плане выход, и, я думаю, и на зарубежный рынок, особенно по скоростным стрелочным переводам. Помимо расширения потенциальных рынков сбыта, очевидны и другие немаловажные плюсы таможенного союза. Укрепление отраслей промышленности, пришедших в упадок после распада Советского Союза. Это касается таких традиционных отраслей, как, например, текстильная отрасль. Таможенный союз, безусловно, для нас это возможность. То есть если кто-то видит это как негативное влияние, потому что, конечно, мы за последний год вот в ритейле огромное количество российских брендов вошло на рынок Казахстана. И если раньше они так маленькими шагами заходили, то сейчас мы чувствуем уже такую достаточно серьезную экспансию. Но мы в этом отношении оптимисты, и мы больше, то есть чем, там, кому нужны наши 16 миллионов, если там, рынок России еще не охватывается, с размером там, в десятки раз больше. Поэтому э, мы в этом отношении видим дополнительную возможность для себя. Э, и таможенный союз действительно открывает нам вот эти возможности и в коммуникациях. И э, если раньше, там еще лет пять, когда мы говорили с россиянами, для них вообще где-то был, ну, Казахстан из разряда невозможного для партнерства, то сейчас это уже, ну, такая страна для диалога становится, и они уже открыты к партнерским отношениям. Одним из Приоритетных направлений экспорта Казахстана на рынке России и Беларуси являются сельхозтовары, и в первую очередь это пшеница и мясо-молочные продукции. Здесь очень жесткая конкуренция. Для поддержки своих товаропроизводителей введены квоты, но главным критерием остаются качество, товарный вид и сроки поставок. Напомню, что после введения единого таможенного тарифа казахстанские производители почувствовали на себе защиту от импорта от третьих стран. У отечественных товаров появился шанс занять те ниши, которые до сих пор прочно принадлежали товарам из третьих стран, в частности из Китая. Прежде чем ты со своим брендом выходишь за рамки страны, ты должен очень серьезно укрепить мускулы внутри своей страны. И на сегодняшний день у нас магазины практически во всех крупных городах Казахстана мы видим, что продукт востребован, и нам было приятно. То есть мы, на самом деле, несколько боялись выводить свой бренд и писать на этикетке «Сделано в Казахстане», и громко говорить о том, что это сделано в Казахстане. Потому что вот в нашей отрасли, там, в легкой промышленности, в швейной отрасли, в модной отрасли, легкая промышленность после распада Советского Союза несколько потеряла свои позиции, и уже конечный потребитель не верит в том, что там одежда сделана в Казахстане может быть классной. Очевидно, сырьевая направленность нашего экспорта. Если мы действительно намерены переориентировать экономику на выпуск товаров с высокой добавочной стоимостью, то необходимо эффективно использовать их доставленное время и ресурсы. Я думаю, что сейчас вот настал такой исторический момент, когда предприниматели поняли, что вступление в Таможенный союз они э, находятся в одинаковых условиях, скажем так, равные возможности при равных условиях с российскими, белорусскими предпринимателями, в перспективе, наверное, и с украинскими. И для них это, прежде всего, возможность вырасти сейчас, стать на более высокий уровень, и поэтому они очень активно используют инструменты государственной поддержки в виде гарантирования кредита, в виде субсидирования процентных ставок, в виде обучения по различным проектам. И э, это очень важно. И каждая из трех стран имеет свои конкурентные преимущества в этом плане. Казахстане, например, очевидно, это более льготный и привлекательный налоговый режим. И это уже влечет э, повышенный интерес Казахстану э, для размещения производств, которые будут ориентированы на, на общий рынок. Дальнейшее развитие получили также благополучные в настоящее время отрасли экономики, топливно энергетическая, цветная и черная металлургия, зерновое хозяйство. Работа по защите отраслевых интересов Казахстана в рамках таможенного союза ведется и на высшем уровне. По-многому о состоятельности наших усилий в таможенном союзе говорит состояние малого и среднего бизнеса. А ведь именно он – основа стабильного гражданского общества. Частные предприниматели играют важнейшую социальную роль. Они не только поддерживают экономическую активность и благосостояние большей части населения, они обеспечивают значительные налоговые поступления в бюджет. В условиях таможенного союза казахстанский бизнес может выступить катализатором экономической стабильности. И этому в немалой степени способствует внимательность и поддержка со стороны государства. Наша задача на самом деле создавать возможности, прежде всего институциональные, делать более упрощенный режим налогообложения, более упрощенный порядок получения кредитов, субсидий и так далее, для того, чтобы сама система была привлекательной. А вот кто будет наполнять ее звенья, это будет российский бизнес, который придет и создаст вместе с казахстанским бизнесом здесь какие-то совместные предприятия. Это будут инвесторы, которые придут и здесь будут искать среди нашего населения персонал для работы в таких компаниях. Это уже будет следствием, А причиной должны являться наиболее благоприятные условия. Изменения в лучшую сторону после вступления Казахстана в таможенный союз уже видны. Но нашим производителям еще нужно время, чтобы использовать весь спектр открывшихся возможностей с максимальной выгодой для себя. Необходимо, чтобы участие в таможенном союзе не препятствовало получению новых технологий, не привело к снижению новаторства и конкуренции. Надо проводить активную работу по привлечению иностранных инвестиций и повышению эффективности функционирующих производств стремится налаживать производство, основанные на кооперации с партнерами по Таможенному союзу и ориентироваться на мировые рынки в условиях высокой конкуренции. В нашем третьем фильме мы расскажем вам об истории успеха казахстанских предпринимателей, связывающих развитие своего бизнеса с теми возможностями, которые открыл для них Таможенный союз. До свидания!